Микроскоп «Альтами Школьный» входит в линейку детских микроскопов и предназначен для развития интереса к изучению окружающего мира у детей. Простота и надежность конструкции делают данный микроскоп легким в использовании, а встроенные светодиодные осветители позволяют работать в любом месте, независимо от наличия стороннего источника освещения. Микроскоп «Альтами Школьный» является отличным выбором для юных пользователей, так как в его комплекте уже есть все необходимое, чтобы сразу начать исследование микромира.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 расположен на штативе микроскопа. Он обеспечивает вертикальное перемещение предметного столика при вращении ручек фокусировки, расположенных на одной оси. Микроскоп имеет двойную светодиодную подсветку. В основании находится осветитель проходящего света, предназначенный для изучения прозрачных и полупрозрачных препаратов. Осветитель отраженного света расположен на внутренней стороне штатива и позволяет рассматривать мелкие непрозрачные объекты. Работа подсветки микроскопа возможна как от трех стандартных батареек, идущих в так и от сети с помощью адаптера который поставляется опционально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 Включая рукоятки фокусировки, добиваемся нужного фокусного расстояния и, следовательно, появление четкого изображения объекта. Для того, чтобы заменить рабочий окуляр, необходимо воспользоваться отверткой и аккуратно ослабить стопорный винт, находящийся на нижней стороне окулярного тубуса. Комбинируя сочетание окуляров и объективов микроскопа, можно получить 6 различных увеличений в диапазоне от 40 до 800 крат. Микроскоп альтами школьный, благодаря высокому качеству сборки, мобильности и простоте конструкции, отлично подойдет как для домашнего использования, так и для общеобразовательных учреждений. Качественные линзы, из оптического стекла позволит изучать микромир без вреда для зрения ребенка, а стартовый набор аксессуаров, идущий в комплекте с микроскопом, даст возможность сразу приступить к исследованиям. Выбирайте альтами, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.